Бежит, значит, мартышка по лицу, разогналась, летит со всей скорости кричит «Кризис! Кризис! Кризис!» Волк вылазит и говорит «Ты че орешь ты я не пойму!» Мартышка, «Ну ведь же кризис!» Волк говорит «Да я как ел мясо, так и буду есть!» Мартышка дальше летит со всей скорости опять кричит «Кризис! Кризис! Кризис!» Леса говорит «Ты че орешь-то, я не пойму!» Мартышка, «Ну ведь же кризис!» Лиса, я как ходила в шубе, так и буду ходить. Дальше мартышка бежит, молчит, задумалась и думает, а чё я ору? как ходила с голой жопой, так и буду ходить.